Особенно в последнее время, когда у нас было несколько случаев, особо тяжелых детишек, которых мы, вы знаете, транспортировали в Москву с авиацией. И сейчас, вот мне вот Ирина Ифиловна сказала, есть положительная динамика, и это очень приятно. Второй день будут проконсультированы дети, которые находятся у нас в двухсуточном стационаре, нуждающиеся в последующей терапии, лечения, обследовании в Российской детской клинической больнице. То есть вот такие взаимодействия, они, конечно, максимально направлены на повышение эффективности, доступности медицинской помощи нашим пациентам. Узнала радостную весь, что начинается строить новый корпус новой областной больницы. И это очень здорово. Очень трудно в данном здании оказывать логистически, потому что содержание медицинской помощи правильное, но необходима современная логистика.